Приятного просмотра. Так, ну что, давай. Давай, монитор, экран. Там что, сегодня у нас конец февраля, может сказать. Еще нет, еще завтра день. Блин, сегодня выписались все, представляешь? Было вон записи. Трн-тын-тынтын. Осталось только две. Ну ладно. Ну, смотри. Mm, Нифига, прикольно. И себе себестоимость. Прикольно. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. И за счет того, что И... И чистая прибыль типа прикольно Но надо посмотреть там, что он там посчитал. А, нет, что он там посчитал, понятно. Вот это надо глянуть. Тут же есть какие-то невыполненные еще истории, да? Да. Mm -hmm. Guarantee. Вообще да, вообще genau вот так. So. Einem... Um, so um, much! well, well, ну все, в принципе, Сергей, я предлагаю встречу на этом закончить. Пойду отразно, а что-то подобишь там. Давай, давай. Ну, будет меньше, да, потому что там не все расходы. Но, блин, еще и у нас э, субботний день получается. Да будет. Еще сегодня, еще сегодня будет там день. Ну, как бы два клиента, но тем не менее. Ну да, да. Там ну, что-то да. будет. А, а на закрытых что там у тебя по записям. Вот. Так, ну здесь поприятнее. Нормально. Завтра, короче, может еще... Бомбы. Конечно. Вот еще, это... да, еще все есть, Все варианты есть еще... Выйти все-таки на план. Угу. Блин, о вот чем? Два дня. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь и вот февраль. Более-менее на управляемую штуку похоже. Да. Короче, смотри, я сначала подумал март типа сейчас зарядить там давай-ка типа на 4, но потом думаю нифига потому что ну мне нужно сделать так чтобы план выполнили чтобы у меня девочки вот здесь получили нормально чтобы кайфанули и поняли откуда у них это все складывается и я поставил исходя из этого план более ну более чем реальный то есть смотри ну я здесь поставил прирост и не, не не 180 как планировал да здесь угу. поставил 170 но поставил средний чек 17500 ну типа да то есть не 15 ага. вот у эстетистов а, у эстетистов оставил ну поставил тоже чуть ниже и чек оставил да угу. и и в рознице поднял чек с сни... ней и ну, продажи ä, тоже снизил tune? Ну типа знаешь как бы сделал более так скажем реальную историю ну вот я выхожу что расходы ты писал еще нет пока еще пока не Еще напишу они там плюс-минус будут такие же потому что у меня здесь что в основном этот это маркетинг я его увеличивать не буду вопросы перераспределили до усилия на другую сторону. Угу. Ну, слушай, блин, если... Ну, а же с тобой это как, движуха на миллион. Да. Если бахнем. Ну-ка, вниз листони, сколько у тебя там расходы план? Ну, смотри, здесь же ты вот это не сделал, да? То есть, смотри, факт, зарплата издельная, зарплата здесь, она, видишь, она тут разная. Угу. История. То есть, мне надо здесь будет все начисления сделать те, которые у меня переходят на март, uh -huh. тогда появится реальная картина и убрать сделку, потому что она у меня по сути сюда подтянется вся. Uh -huh. вот. А Расходы клиники, но ну, просто проверить, что все они подтянулись э, и что там не хватает здесь, да, то сделать. Ну вот на сценку откинуть надо будет по любому налогов. Uh -huh. Там ну, не откинули. Ну вот, ну и все. Там к тебе двадцатку поставить, да, сюда. Плюс uh -huh. там какой процент получится. Uh -huh. Ну вот, такие вот, и пение оплатить еще. Пение не оплатил. А, а, ну вот, короче, вот так. В принципе, все четко. Все четко сейчас. Я же сделал перестановку. Вот смотри, здесь все, да, закончили. Пошли в, в задачи. Ну да, еще немножко насладиться. Но, наверное, этим да, моментом. Нет, вами, да? Со Ну, кайфово, слушай. Да? Да, да, да, То есть сейчас план на Март, тин, тин, тин. Вот. Ты уже там другого управляющего, да, начинаешь уже ну, да, да, помощника. Концепцию поменяли, да, там через ну, помощник, и да. потом чуть-чуть подрастет. Да, да. То есть поменяли концепцию, то есть именно старшим админом сейчас а, по функционалу. И, соответственно как только смотрю что все выравнивается там докидываю еще функции докидываю еще функций докидываю ну, еще функции ну, что да, да, да, да, да. Вот. сейчас у меня получается у меня фокус задача на март месяц это, это выводить еще производство то есть мне нужно еще врачей выводить вот это, вот это самое главное у -у -у. Потому что мы по большому счету. Ну, то есть, если я хочу в мае уехать, ну там в июне, да, пускай там, Но в мае и... в июне, если я хочу уехать, mm -hmm. то мне нужно, чтобы у меня здесь работало 4 врача. Для okay. того, чтобы меня в мае-июне работало 4 врача, мне нужно в марте их вывести на стажировку, чтобы они в апреле разогнались и где-то в мае-июне в июне начали давать результаты, в мае, начали давать результат. Oh, yeah. Сейчас есть полное понимание своей целевой аудитории, что самое главное, ну, что самое интересное, точнее. Ну ты пронесу сейчас, И... Нет, вообще по, про запросу ну, про того, кто это. Угу. И на что они приходят. Ну, а. явно не на акции. Филинг за 150 рублей. Ну да, да, да. И, короче, мы сейчас начали делать вот такие штуки, я сейчас их буду, буду дальше развивать. А, еще Серег, давай поэтому Ты мне мотивацию отправлял, но мы же ее нигде не... Давай да. озвучим просто ее. Да, сейчас схожу, давай сейчас это доделаю. Я сейчас покажу. Ну вот, да, то есть мы начали делать вот такие вот истории, то есть кейсы, и сразу писать ценник. То есть я раньше стеснялся цену писать, ну типа там в личку, там еще что-то. А тут сразу же, ну типа сатен, да, то есть ну как бы и чё тут обусоливать вот сюда да там заходим тут сразу же да там смотрим цена полтос ну угу. типа там в комментариях типа о что то дорого там и так далее ну и ладно Но, для кого-то нормально это ну в смысле для кого-то для тех кто к нам приходит это нормально угу. я вот сейчас формат выбрал и формат именно вот таких вот вещаний где Лелла рассказывает Буду на, на, на, на, на. И... Ну, короче, вот. И вот на таком сейчас сосредоточимся. Специфическая, что-то, да, она, ну, специфическая, что-то рассказывает, да? Да, да, да, типа, почему кожа стареет, там, как а. правильно там ухаживать, как выбрать биоревитализацию, там, а. что-то еще, там, что-то еще, ну и так далее. Вопрос, вот это надо переделать все, это все актуальное, тут актуализировать, так скажем. Ну и все, и бомбить в подписку. У меня вчера получается пришло 100 подписчиков я потратил на это два две с половиной тысячи рублей то есть 25 рублей подписчик что очень хорошо mm -hmm. Вот yeah. просто, просто шлепать в эту сторону так так и это есть мотивацию показать yeah, мотивацию это... это... у нас стояла мы с тобой обсуждали задачу вот такую сейчас покажу да так, так, так, так, так. Вот, да, вести переговоры с Оксаной Евитой, да, то есть вывести их именно на администраторов, да, mm -hmm. то есть... Готово. Переговоры, да, проведены удачно, то mm -hmm. есть, и более того, люди не то чтобы там согласились, они воодушевлены mm -hmm. этой, этой работой, то есть, а это будет. им прям то, что, да, особенно им нравится вот эта история. Давай посмотрим. Да. То есть, смотри что я сделал то есть я оставил вот это за функционал да, функционал ниже прописан сейчас покажу и дальше дал возможность заработать если будет зарабатывать компания здесь uh -huh. тысяч рублей за конверсию uh -huh. по новому клиентов причем я считаю новыми клиентами только вот эти uh -huh. То есть те, которые, ну вот прям, то есть не обработка сайтов, а именно кто пишет, да? Ну Ладно. вот они вот сюда вот пишут. Ну да. Вот сюда, там, и ну, так далее. Вот вы записаны, там, ла -ла -ла, ну там, ну и так далее. Здравствуйте, вот во вторник вы записаны, ну вот таким вот образом, да, то есть переписка. То есть уйти вообще в сторону работы мессенджера больше даже, то есть не звонки, а именно вот сюда уйти и не надоедать. Как а вот, вот у меня до есть. этого была, была история, что у меня, там, а задача нет. была задолбить клиента звонками, чтобы он наконец-таки пришел. <свеч> нет, сейчас другая история. Ну так вот, это за функционал, это за конверсию, это за выполнение плана по повторным визитам. То есть как поставлю план на каждого. У -у -у -у. А, премия 1% от общей выручки. Для и про общий план компании сделает. Да, да, да, То есть это индивидуальная история. Что? Смотри, вот, вот это, второй, так, первый, второй, третий и пятый пункт это индивидуальные пункты. Угу. Ну, в зависимости от количества отработанных дней, от индивидуального результата, от индивидуального результата, от индивидуального результата. А вот это общий результат, он пополам на просто делится. На всех делится, да? Ну, не на всех, а вот, ну да, на них, на, на Но, них, а... на двоих. Стоит а, то есть еще 35 пополам, это получается там почти 18, да, угу. ну, короче, 78, ну то есть под 80, то можно где-то так заработать, но ну, еще плюс индивидуальные планы по продажам же по разницам, то есть, да. можно... и дальше там 70-80. Да, о чем мы речь? И вот функционал, да, то есть администратора тот, который я прописал, а, ну, там это открытие-закрытие, самое простое. Костес, да, чтобы клиент себя чувствовал здесь желанным и любимым. Расчет пока все четко без этих, без э, напрягов. Вот этим мы и занимаемся сейчас два дня, стажируемся. Самое основное это вот это mm -hmm. клиентов. Это вот есть, записывать, записывать, записывать, записывать. Да, конверсии и количество и так далее. И рекомендации и продажи косметики. Продавать, отправлять, ну и так далее. Ну вот. Собственно, вот это тестирую историю. Соответственно, сейчас у меня тестируется старший админ. А по нему... Старший админ – это, ну, как бы, трансформация, ну, слово да. Да. Угу. да, то есть по ней стоят задачи определенные. То есть я поставил вот такие вот задачи. Учитывая предыдущий опыт, да, когда мы заплатили десятку ни за что, то есть вот задача на стажировку то есть конкретная задача не как это сказать несложная, но и не там, не не что. то есть и конкретная ставка за каждую из них в рублях Выполн, то есть по факту да сделано нет не сделано да сделано получи нет не сделано не получи да? соответственно в понедельник мы подводим итог но она как это все вину воспринял нормально да то есть все понятно ага. Да, да, да. Ты да. Стал? Очень хорошо. Я, я, я, я доволен прям. Вот как все идет, я сейчас я доволен. И сегодня проводили предварительный срез, отметили там. А. Ты стал конкретным руководителем, с которым приятно иметь дело, потому что ты делаешь задачи. Понятно, за сколько там человек все получает. Всем все понятно, все выполнимо, да? Да, да. Огонь. короче, мы в март заходим с гипотезами на кардинально другом уровне, в общем. Да да, да, да, да, да, То есть меньшими меньшим количеством сотрудников больше больше больше результат. Вот такая гипотеза у нас. Ну, и по рекламе тоже меньшим бюджетом больше ну лидов вот этих вот теплых. Ну, да. Да, да, да, да, да, да, Эффективность подкрутили, получается, по постоянным переменным затратам. Совершенно верно, совершенно верно. Ну вот, собственно говоря такие вот. задачи. А давай еще тогда, что пробежимся по задачам, которые мы ставили, да, там что-то переведем, приб... ну, приберемся, тех не так уж много. Ты... Готово. Ну, там. Вот этот вот процессе это сейчас на эту неделю надо будет дать. А вот это в готово. Это мы вчера. Мне знаешь, что больше всего сейчас нравится? Uh -huh. Мне больше всего нравится, что на персонал вовлечен в решение задач. То есть вот это вот, допустим, вот эту задачу мы вчера делали. То есть я не один делал, мы ее делали mm -hmm. там, ну, вместе, причем все основные там вопросы. То есть я вижу, как как люди ну прям вовлечены в то, что э, нужно делать. И это больше всего мне нравится. Well, так. Ну, по сути. так это нет, это нет, это нет, это нет. Вот это да, но это сейчас мы с тобой обсудим, да, до конца. А вот это, вот это, получается, это нет. А вот это, ну как, в процессе, да, получается, то есть админ да. получил процессе, пока, да? Может, украина, старшего админа заменить? Готова задача или нет будет понятно в понедельник? Поэтому пока уберу. Формат ввод в должность, так сделать фото с инструктажа, составить схемы звонка, помнишь, решить. Ну вот, собственно, готовы. Остальные основные задачи вот эти. А ну, готовы. готовы. Посмотрим, сколько у тебя пунктов осталось. Ах ты, господи! на да, просто три выделили да уже дотянешь их туда вниз Офигеть, мы с тобой 106 6 задач выполнить до да? 178 Ну вот. А себестоимость максим не проверял? Нет, не проверял. Сейчас полностью погружен в этот процесс. И сейчас мне нужно на этой неделе больше сосредоточиться вот на чем. Сейчас скажу вот на этом. Вот это прям важная история. Ну, по, по моему мнению, я сейчас дальше прокомментирую, почему. Так, вот это. про обучение процедурам отказ угу. ну, вот. основные задачи вот эти вообще основные прям основные. Ну, и, и нанять админа тоже ну как бы исключать вот это а ну да да да вот это вот это угу. так ну функционал давай перепроверим там у тебя маркетинг должен остаться и все остальное на старшего админа Вот. ну и, и, и ну, маркетинг, да, там, ну, по сути это Инстаграм на тебе остается, пока угу. сосредоточенно передаем. А, Незавершенки у тебя что там перетекли все что-то их добил? Кто-то а, еще расписал? Что-нибудь что делал? Ну вот этим я занимаюсь сейчас в основном, это в процессе идет. Желтая, которая уйдет. Да, да, да, да, да. И вот это, вот эти вот две задачи сейчас они основные. Я просто ими занимаясь добивая uh -huh. а остальное это так постуку поскольку uh -huh. ну вот по... исходя из этого исходя из этого ну вот план соответственно я планирую сделать вот таким образом то есть смотри вот у меня по большому счету вот эти люди да вот эти люди они частично находятся вот здесь uh -huh. Ну, собственно, и эти люди частично находятся вот здесь. Поэтому я сейчас пока не совсем понимаю, типа, а как поставить план. Ну, типа, в каком количестве. Потому что, ну, у меня есть, кто приходит ко мне и сюда, и сюда. И сюда еще. Но по сути это один человек. Угу. Непонятно. Не понимаю пока. Ну, смотри по рознице 25 тысяч, ну по-любому потому что у тебя там ну неделю или сколько розницы не работала толком угу. вот себе там 50 разобраться там вот, 39 красным с максом разберешься угу. То есть, у тебя же сейчас все равно сезон в марте да, больше а март апрель да вот ну и плюс ты в рекламу усиливаешь угу. вот ну и скорее всего кто-то врачам придет а потом к статистам спустится и купит еще разницу так что что ну, у тебя уже сейчас там 61, да, февраля. Вот, uh -huh. Март будет лучше, чем февраль. Ну, в принципе, даже если ничего не делать. Плюс ты усиливаешь рекламу. Вот. Ну и плюс ты стандарты вводишь на администраторов. Ну понятно. Это да. Про другое. Я сейчас вот про что говорю. Так, где у меня черновик? Вот смотри, да. Вот черновик. Смотри, допустим, админ. Да? Вот у него должна быть конверсия первая, да, то есть это там, ну я им поставил 20%. Да, там конверсия. Соответственно, я ожидаю, что у меня будет, ну примерно там 120 лидов. Mm -hmm. 120 лидов. Это, соответственно, будет равно вот это умноженное на вот это, так? Mm -hmm. Ну типа 24 клиента типа новых придет. А, идем дальше. И повторных сколько поставить? Потому что, ну смотри, если я зайду именно, нет, здесь нельзя это посмотреть. Вот сколько их поставить. Прямо что-то теряюсь немного сейчас в этом плане. Ну, смотри, ты же по маркетингу прогнозируешь, сколько у тебя заявок. Это да. То есть это самое простое. Ну. Я... Сколько поставить постоянных? Потому что вот же, да, здесь, смотри за конверсию, то есть тут все понятно, uh -huh. и за повторные визиты, визиты по рекомендации. Тут непонятно, че сколько поставить, хрен его знает. Если мы обратимся к кама р.м. Uh -huh. но ее не совсем корректно вели, потому что был пере, пере, переустановочный период, там, ну и так далее. Но если мы все-таки обратимся сюда uh -huh. и посмотрим, сколько было, ну, типа 55, но ну, это неправильно, ну, неправда. То есть uh -huh. тут часть часть не закрывали, причем ну, довольно-таки большую. Поэтому на это нельзя ориентироваться. Но смотри, если вот когда закрывали их, но ну, допустим, давай посмотрим декабрь, когда их, когда crm Корректно. Угу. Ну, типа, было 130 в декабре. Да? Если я возьму ноябрь. Но ну, там мы работали чуть по-другому. Ну, 1. Ну, ну где-то вот рядышком, да, все где-то пляшет. Ну вот, может быть, я не знаю, сколько поставить. Ну типа из серии там, не знаю, 70 там на каждого. Ну, типа 140. Тогда будет 164. А у меня стоит тут план. 170 только на врача. Угу. Непонятно. Но смотри, давай из другого исходить. Вот сейчас чеков здесь у меня 135, да, по факту. Из которых 20 это новые. Соответственно, 115 получается это постоянно. 100... И новых я не увеличиваю. Их получается 20 таки останется. Но плюс... Э -э -э так, ну 30. Ну значит, 140 должно здесь случиться. 140. Ну вот такие есть. Ну типа вот так вот. Ну, да, ты можешь, допустим, 150 заявок сделать. Ну, наверное, да? Наверное. Вот тогда план по маркетингу 150 заявок, план по менеджерам 20% конверсия постоянных там 130 тоже, ну там типа 135. 140 и рекомендации, допустим. Ну, опять же, откуда их взять? Без потолка просто 10. Потому что, ну, не знаю, сколько, 5. 5 поставить. Ну, типа там. Типа 175. Ну, хрен знает. 6, 134. Вот так, что ли. И типа будет тогда на каждого. Ну, типа, вот так. Ну, типа, О, я, я такой, так лучше вот так тогда сделал Ну и по-новому, там, по, ну, по 15 получается. Ну, тут конверсия, да, то есть сколько вот получились, сделали да. там. Есть, ну, вот. ну, типа, вот такой вот будет план, получается. Ну, да. Ну, плюс что-то они у статистики, купят, чуть в рознице ну, купят. Да, ну, причем, смотри, если у меня же там минимально допустимая история 0.9, то это 63, а она, тогда надо здесь подымать. Вот так это должно быть. Ну, смотри э, вот открой учет где мы планируем до да, месяц вот когда мы февраль планировали там же было у нас ну как бы ты же не знал точно что ты там типа его дожмешь там еще что-то сделаешь. ну как бы тоже не предпосылок там были и не были Ну, на сто процентов то не был уверен да, я с тобой согласен. Но у меня сейчас именно стоит, знаешь, какая задача? У меня сейчас стоит задача в марте сделать план по-любому. Ну. Вот вот я пускай Есть. его поставлю чуть, пускай его поставлю даже чуть меньше, чтобы мы перевыполнили его, но чтобы ну. мы его выполнили. Вот это вот, ну, как для меня это морально важно. Ну вот. Считай, вся команда, ты там старший администратор, администраторы, врачи, ну как бы все нацелены на эту штуку. Ну и вообще, да, там ты как бы не считал, там, ну все равно жмем там больше в Инстаграм, сделали там стандарты, там, конверсии, скрипты, контроль качества скриптов. Ну то есть, блин, и мы так-то немного на самом деле добавляем, ну, плюс еще сезон у тебя, сезонность марки выше, ты говорил. Угу. То есть мы на самом деле не так уж много добавляем, чтобы это все дело отследить, ну как бы выполнить. Угу. Так что, ну, ставка есть, да, есть риск, что ну, неопределенность какая-то, ну, блин, это неопределенность намного меньше, чем в том же январе и феврале. Я думаю, я вот так вот сделаю вот на каждого из них, вот, может быть, даже вот так, вот, типа вот такая, 75 здесь, и тут конверсия. Uh -huh, uh -huh. Ну, и 150, да, там, для, ну, как маркетинг повлиять, чтобы ну, нам написали столько человек. Угу. ну вот вот такой вот план получается ну да а можешь еще функционал открыть вот этого старшего администратора а он у тебя ниже да был угу. Нет, старшего администратора который управляющий а Антижопа. можно курс так назвать А скиллер. <laughs> так, управляющий. А, -а, -а функционал управляющего. Ну вот он. Ты оранжевый выделил, что? А, нет. Это у меня просто комментарий. Mm -hmm. Ну, сейчас получается вот если так, то... -то это вот это. Вот сейчас передам это вот так, это СА, так назовем это. Uh -huh. Вот это раз, вот это два, uh -huh. вот это три, вот это четыре, вот это 5 а ты сейчас на данный момент передаешь да uh -huh. ну и вот это пять точно и зайду немножко э, слегка зайду вот в это так скажем зайти да? uh -huh. и немножечко зайду вот в это uh -huh вот это если предыдущие пункты все будут четко идти вот так все давайте по вот это еще начнем делать Но останется 4 из 11 по моему Ну да да и там ну, они основные то есть это вот этим заниматься по сути если вот этим заниматься то и вот этим надо заниматься угу. вот Просят это другое вот, да ну вот короче администраторы с планом согласились старший администратор э, функционал у тебя берет Да. план вероятность того что выполнится идет типа к ста вот. да. процентам на март по продажам окей надо расписать расходы соответственно. Ну, типа, и серии. Может быть. У тебя записано, что ты там выдумаешь. Не, у меня же в основном специалисты продают. А-а-а. Ну, вот так вот сделать просто. Вот. Чтоб понимали, что им надо ее продать Ну и так далее. Uh -huh. ну, это вот. Примерно так вот. Вот такой будет план. У ну, тебя уже спокойно, да, у нас встречи проходит. Uh -huh. <laughs> ну, типа, да. Ага. И самое ж ва важное. Это.. Ну и 150 лидов то, что тебе нужно с Инстаграма. Ну это да, я это, это то, что я хочу отдать. Вот так. Вот все. Вот на это ориентируется. Что я тебе могу сказать? Ну там еще март, 8 марта же, да, там к тебе могут праздничный mm -hmm. день. Mm -hmm. Ну вот. Итого вот. Ну что, думаю, смарт будет таким показательным? Ну да, конечно. Все готово, чтобы он это стрелял. Ну да, да. Ну, Серега, я тебе поздравляю, у тебя управляемая компания появилась. Спасибо. Это было просто. А самое, потребовалось пять месяцев. Двоеличников, да, да, да. их прилета. Да. Сколько там Черт, по кругу менеджеров? Да, да. Ну давай, ну сейчас, давай выполним, Выполню сначала. Нет, Выполню, симмер, конечно, сначала. хороший. И... Вот здесь будет очень хорошо, будет очень хорошо, если вот здесь получится единичка. Хотя как она здесь получится, непонятно, потому что здесь-то вот, но смотри, здесь вот, здесь же я там, знаешь, сколько всего запланировал, там у меня затраты на заработной плате очень большие, тут же я сокращаю ее практически. А, да. Поэтому будет очень хорошо, если вот здесь вот будет э, единичка, ну или хотя бы 800. Сейчас надо запланировать, посмотрим, а сколько затрат... будет получится. Да, не придумаю, просто запланирую затраты по всем статьям, да и все. Ну да, да, да. да. Вот, и будет супер-супер-супер-супер-пер-пер-пер. Ну пер, пер, пер. да, а то, что ты говоришь, там типа надо еще сделать. Но я тебе скажу, план бомба, хочется посмотреть на реализацию. А, да, да, да, конечно. Вот, но по февралю можно сказать, что мы, в принципе, там не лошары, как бы можем ставить планы и достигать. Ну, супер, сейчас задачу да еще гляну. Да да, да, да, да, да. Добиваешь мелкую шушеру, там чистишь по незавершенкам. Функционал уже начинаешь на старшего администратора передавать. Вот, по сути, там март, апрель, там май, да, там, и вот уже этот старший администратор вот какие-то там темы может перенять. И ты там со спокойной душой, видя вот эти вот все отчеты, видя, что функционал выполняется, стандарт выполняется, смотришь еще, что план выполняется. Вот, в принципе, вот, ну, как бы вот такая компания, да, там. Понятное дело, что может что-то случиться, да, там. Вот, но то, что выполнено 107 задач только по бизнесу, да, там и сколько функционала передано, и сколько незавершенных, там, перефигать. Я думаю, мы справимся, даже если там ну, как бы, что-то нестандартное вылезет, вообще пофиг. Ну, все, ладно. Давай, Коль, спасибо тебе большое. Двигай дальше. Ну, Тогда, соответственно, я, да. Я Ва все подведу и там примерно где-то к среде уже выдам информацию. Да, ну и также мы, что, да, мы не теряем в пятницу созвон такой же контрольный не да. дело. Несмотря, да, да, не, не, не, несмотря на фос жору да. Ну все, рад за тебя, давай это. Хороших выходных. Давай, давай, все давай пока. пока. Давай, все, пока.